Никто не отобрал. Нужно О, из всех мисочек сразу есть. Вот, как бы... О, Господи, ты, ты у нас кто? Ну покажи мордочку, нельзя Это, Это усатый. усатый, да, вот как раз. Вот так вот надо кушать, чтобы все мисочки сразу занять. Практичный мальчик.